Итак, всем привет, с вами снова я, Sky the Kid, И сегодня я вам расскажу о Майнкрафте 1.72. Вот у меня лошадь, я ее здесь э, завел, так сказать. Вот красавица. Здесь вот добавилось вот что. Здесь добавилась броня. Есть э, железная, золотая броня. Правда, я, ну, я не знаю, как они крафтятся. Я, наверное, в, этом, в следующей версии вам об этом расскажу. Вот, на него сид ⁇ Это на я. Спрыгиваюсь в него на Shift, разумеется. Так. И вот, смотрите. Здесь появились вот такие вот окна. Новые вообще. Это красное такое. Ну, черненькое такое. Это пурпурный цвет. Это... Не помню. Сейчас скажу. Это, это светло-синее стекло. Дальше у нас... А, нет, вот это светло-синее. Это у нас... Не понял, а это что у нас такое? А, нет, что это у нас? А, все, все, все, я все вспомню. Вот это у нас голубое стекло. Вот это светло синее Это желтое такое, это розовое, серое, светло, серое, Кор ну, коричневое, красное. Потом у нас идет. Ну, хуже, хуже. Это голубое. В общем-то, еще из них можно сделать также стеклянные панели. Кстати, если вот. Вот, смотрите, появились новое дерево акации, а, акации, да. И вот, смотрите, новые цветы, смотрите, новые цветы. Это тюльпанчики такие, это ромашки, это... Сейчас скажу, что это такое. Так, это у меня, это, это, это, это, это, это... Это, это, это, это вот, это сирень. Да, это сирень. Да, о, ковер, кстати, здесь можно сделать ковер. Вот, <служб> <служб> <служба> да, здесь коверчик можно сделать. Ну, если вам надоело все обычно, делайте просто ковер. Мой совет, ковер, успокойтесь, успокойтесь. Все, ковер, вас все сделает ковер. Вот стеклянные панели. Подсолнух. Вот подсолнух, кстати. А вот он подсолнух такой. М -м -м -м. Так, здесь, кстати, береза стало намного лучше. И появились доски из акации. Под... Что, подполз? Это вообще что такое? что А где, вот где вот это встречается? А, это, наверное, подожди-ка. Как остановить? Нет, а где он встречается? Ребят, я не знаю, где он встречается, сейчас скажу вам. Ну, продолжаем. А, вот, здесь появились, кстати, сено с Сено, обожженная глина. Здесь много вид глины появился. Ступеньки, кстати, вот, вот ступеньки. И вот как это на этом ковре будет выглядеть, а? а еще не продумали, кажется, это все. Вот, смотрите, какой, да? сток из него дом только взял, построил есть, зато, где, есть где кормить свою лошадь вот дерево акации, кстати, как раз я вырастил там, ну блин вот моя лошадь обожженная глина да обожженная, да дальше у нас идет угольный блок неплохой, в принципе, а что на лед Но это, это более укрепленный лед как я, насколько я понял Далее, в механизмов нам ну, ничего не добавили, создатели не решили добавлять. А вот, железная, золотая и алмазная броня для коней. Разумеется. Ну не для людей же. Для людей свои есть, да. Рыбофугу. Фугу и рыбоклоны здесь появились. Сырой лосось. Вот, жареный лосось, кстати. Так, давайте, я думаю, проголодаемся. Да, надо проголодаться все-таки. Давай, голодаем, голодаем, голодаем, голодаем, голодаем, голодаем. Голодаем, голодаем, голодаем, голодаем. Голодаем, мы голодные. Ладно, э, ладно. Пусть с ним. Ну вот это тоже можно выловить, я как понял. Вот труба фугу я его, ее потом может выловлю. Я скоро буду снимать выживание на 1,7,2. Кстати, смотрите, у нас, как выглядит теперь древесный уголь. Это, кстати, прикольно. Вот Так, посмотрите, какие новые После применения скорость. О! Так, скорость 2, скорость, скорость, скорость, скорость, огнеостойкость, ага. Так. Отравление было, было, было, было, было, было, было, было, было, было, Слабость, было, Слабость, было, было, было, было, -э -э было, бы да. Ну и что? Мне кто-то говорил, что здесь есть новое зелье. А вот, дыхание под водой! Как я понял, это сейчас сейчас по надеть надеть, и всё отлично было, да да? Ну-ка, давайте все-таки проверим это. Да, это нам все-таки надо проверить. О, да, кстати, я успокоился вообще плавать, и вам ничего не будет. Э, правда, я выпал, ладно. Ладно, все, успокойся. Надо просто успокоиться. Так. Что нам еще добавили в этот мод? Ну мод, бля. Да. А, поводок, я вам рассказывал проводок поводок. А про, про поводок, да. Приманка, морская удача. Что Ну я не знаю как-то, бирка. Вроде бы на это можно лошадь свою говорить, и она будет, короче, это будет не то что ну как бы ваша она будет можно сказать ну вы ее имя назовете все все я все сказал, вроде да ну вот все в принципе это все всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал и всем всем я думаю нет подождите Всем не давайте все-таки у у нас все время есть я вам покажу все-таки все цветки но было селек так так так это я... вот разводь тюльпанчик голубая орхидея, маяк было было бы не было не было так Л лук а да и он Розовый кактус. И вот так вот. Ну и что у нас это? Надо вернуться. О, нет, это у нас голубой селк. Класный Розовый тут паук. Голубая орхидея. Неплохо. Что? маг Маг? Мак. Ангел сначала прочитал маяк. Голубая орхидея а я что, два раза не добавил, что ли? Да. Лук, как он выглядит? Его, а мне интересно, его можно садить? Совсем интересно. Это розовый кактус. Куст, куст. Лучше куст. кусты. Вот, как его зовут-то, а? Пион. и а здесь куст. А, кстати, по-моему, вот здесь вот как насколько я понял их можно растить нет да вот можно можно можно он доказывает он одобряет нет нельзя а кстати здесь трава вырастает на два блока какие закиньте такие попали в заросли и вам не такие заросли вообще проходишь Эх, ну что такое в принципе ну, получается это все на этом наш наш этот подходит к концу показ я вам снова говорю э, ставьте лайки подписывайтесь на канал ну и что всем пока до новых встреч я буду скоро выживать да